Пойдите. Здравствуйте. Я хочу заказать консультантом. Поможете мне в этом? Конечно. Для того, чтобы заказать консультантом, надо продвигаться по этой лестнице. И вы добьетесь успеха. ну хорошо. Где вы будете сейчас? Где вы будете сейчас? все сделаем. Хорошо. Мы все сделаем. Я предприниматель, чтобы достичь успеха, проще всего заняться сетевым бизнесом. Придя в эту компанию, практически с первого же дня я поставил перед собой цель стать директором, и я вам расскажу, как это сделать. Так, ладно, все, спали. Извинислав, ладно, извините. Да. 好